Да, друзья, всем привет! Хочу показать вам кусочек дороги. Мы едем сегодня в Киевскую область, в Прекрасно! Едешь, дорога. Мы только мечтали о таких дорогах просто. Это Криворожская трасса. Криворог, Запорожье, Киев. Правый берег, Днепра. Прелестная европейская трасса. Хотелось бы, конечно, чтобы и обслуживание было хорошим. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Ну, она тут не такая... Сайс, ну, не такая. О, все, я ей ищет, робок. Начали свеки из глаза.